2000 лет назад Эвклид показал, что каждое число единственным образом раскладывается на простые множители, которые можно считать секретным ключом. Это показывает, что разложение на простые множители фундаментально сложная задача. Проясним, что подразумевается под легко и сложно, введя так называемую временную сложность. Все мы перемножали числа, и каждый из нас имеет свои правила для ускорения этого действия. Если запрограммировать компьютер для умножения чисел, он сможет делать это намного быстрее человека. Этот график показывает время, необходимое компьютеру для перемножения двух чисел. Конечно, время, необходимое для нахождения ответа, возрастает при увеличении чисел. Отметим, что время вычисления остается значительно меньшим, одной секунды даже при действительно больших числах. Таким образом, это легко выполнить. Теперь сравним это с разложением на простые множители. Если вас попросят найти разложение на простые множители для 589, вы поймете, что задача кажется сложной. Неважно, какова ваша стратегия, она потребует некоторых проб и ошибок, прежде чем вы найдете число, которое равномерно делит 589. Применив некоторые усилия, вы выясните, что 19 умножить на 31 это разложение на простые множители. Если вас попросят найти разложение на простые множители для 437 43723, 1, вы, возможно, сдадитесь и используете компьютер для помощи. Это хорошо работает для небольших чисел, но если попробовать раскладывать все большие числа, это приводит к колоссальному увеличению сложности. Время, необходимое для вычислений, возрастает настолько быстро, так как появляется все больше шагов при вычислении. По мере роста чисел компьютеру необходимы минуты, затем часы, и в конечном счете ему понадобятся сотни и тысячи лет для разложения огромных чисел. Таким образом, мы говорим о сложности задачи в зависимости от скорости роста времени, необходимого для ее решения. Итак, разложение на множители, которое Кокс использовал для построения метода с секретом. Шаг первый. Представим, что Алиса случайным образом выбрала простое число примерно из 150 цифр. Назовем его P1. А затем второе случайное простое число примерно того же размера. Назовем его P2. Затем она перемножила эти два простых числа и получила число n, которое имеет длину более 300 цифр. Это перемножение заняло меньше секунды. Его можно сделать даже в интернет-браузере. Затем она берет разложение n, то есть p1 умножить на p2, и скрывает его. Теперь, если она отдаст n кому-то другому, ему потребуется несколько лет компьютерных вычислений для нахождения этого разложения. Шаг 2. Коксу нужно было найти функцию, которая бы зависела от знания разложения n. Для этого он использовал работу 1760 года, сделанную шведским математиком Леонардом Эйлером.